Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый обмен криптовалют из любой точки мира с поддержкой 24 на 7 В сегодняшнем видео мы поделимся с вами тем, что знаем о системе Polygon и ее служебной криптовалюте MATIC Сейчас эта система позволяет пользователям создавать свои блокчейны для определенных целей, при этом оставаясь в экосистеме Ethereum Монета MATIC была создана как внутренняя валюта сети, но теперь она торгуется на биржах Итак, что такое криптовалюта MATIC? Впервые она стала публичной в 2019 году, когда во время первичного размещения монеты на бирже компания продала ее 3,2 миллиарда токенов, что составляет около 32% от общего объема предложения. Полигон торгуется на биржах стикером MATIC. Это криптовалюта, которая работает на основе метода Proof of Stake. Это значит, что держатели монет получают доход, который рассчитывается на основе количества монет во владении. То есть, кто хранит токены на подключенном к сети кошельке, участвует в процессе подтверждения операций в сети. Иными словами, майнинг криптовалюты MATIC невозможен, как механизм поддержания сети он не используется. До января 2021 года ее курс значительно не менялся. Нужно отдать должное DEFI и другим проектам, работающим на... Полигон. Пользователи все чаще обращаются к платформе, чтобы избежать высоких комиссий за транзакцию в основной сети Ethereum. Вот цитата Марка Кьюбана: Я был пользователем Полигон и обнаружил, что использую ее все больше и больше. В общем, после того, как сетью Полигон заинтересовался инвестор-миллиардер Mark Cuban и инвестировал в решение для масштабирования уровня 2, цена в пике поднималась на 10 тысяч процентов от первоначальной стоимости. Аналитики говорят о том, что стоимость стоимость MATIC в 2022 году может пробить отметку в 3 доллара. На срок более 4 лет цена криптовалют может составить от 5 до 10 долларов за один MATIC. На данный момент MATIC торгуется в районе 2 долларов. И, конечно же, это не является инвестиционной рекомендацией, потому что, слушая аналитиков, мы становимся невольными заложниками чужих фантазий. Одна из проверенных методик инвестирования – это глубокое изучение проекта. И, кстати, матик и другие альткоины можно купить, и продать или обменять на другие криптовалюты на платформе xhub.io. Подписывайтесь на наши социальные сети, потому что в ближайшее время мы анонсируем конкурс. Ссылки на соцсети я оставлю в описании. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Ведь вас ждут много полезной информации из мира криптовалют.